Шоу «Мозгово» пятничное, уже такое легкое, расслабленное. Начинаем мы прямо сейчас. У нас в гостях наш уже постоянный эксперт, телесно-энергетический психолог Леонид Орлан. Леня, привет! Привет! И Лена Люблюковская. Сегодня шоу мозгов со мной. Привет, Лена! Привет! Вот, ребята. 1 сентября. У кого-то с этим днем связаны буря радостных эмоций. У кого-то горести и огорчения были в этот день в детстве, мы все так, так или иначе как-то по-своему этот праздник воспринимаем. И, конечно, сегодня темы, которые там мы планировали около психологии, около эзотерики и энергетики, мы отодвигаем на второй план, на следующий наш эфир. А сегодня мы поговорим об образовании, об обучении с точки зрения психологии и энергетики человека. ну Ты знаешь, Артем, я думаю, что мы про энергетику и психологию поговорим сегодня тоже. Попробуем... Сквозь Совместить. эту призму, да, mm -hmm. посмотреть на обучение, на образование. Ну вообще обучение начинается у человека, когда человек начинает учиться. Mm -hmm. Обучаться, да, когда человек mm -hmm. начинает обучаться. Ну вот, согласно новейшим исследованиям, психологическим, экспериментальным. Есть в Австралии такой университет пиковых состояний, где исследуют пиковое состояние, шоковое состояние человека, используют транс, гипноз и так далее, и так далее, mm -hmm. телесные разные техники. И вот они определили, что самое раннее воспоминание, которое бывает у человека, это когда душа ребенка смотрит на родителей со стороны в тот момент, когда они принимают решение, зачинать или не зачинать. То есть вот так глубоко. Да, вот с этого момента, с момента, мы заводим ребенка или не заводим, начинается процесс воспитания ребенка. То есть уже его сущность, которая впитывает какую-то информацию которая задается родителями, еще на том этапе. Правильно? Она приходит, скорее, эта сущность, ну, назовем да. эту сущность душа, угу. вот. и она приходит в поле родителей где-то угу. за год до зачатия и начинает там жить, подталкивая родителей к моменту. То есть, значит я угу. знаю, что то или иное поведение, поведение родителей, даже на этом еще раннем этапе, оно уже будет откладывать свой отпечаток и формировать будущего ребенка. Конечно же, конечно же. Э, суть в том, что каждая ну, эмоция, каждое э, ну, инстинктивное поведение, да, привычка, она откладывает отпечаток на ДНК. Вот то что, вот анализ, э, когда у, у ученые анализировали ДНК, ну там лет 40 назад, они обнаружили, что там вот есть часть ДНК, да, Заксии рибануклеиновая кислота. Uh -huh которая отвечает за нашу внешность, ну там цвет глаз, цвет волос, э, толщина, цвет кожи и так далее, mm -hmm. да? а есть большая часть, процентов 80 ДНК, которая, ну не знали, за что она отвечает. Ее назвали все время мусорная mm -hmm. часть. Да. Не знаю, значит мусор. Да, не знаю. А в результате оказалось это модель поведения, реакции стрессовых, ну, в различных жизненных ситуациях. То есть сейчас, ну, к, к нынешнему времени это уже распаковали данные. То есть, получается, это такой чип, это такая флешка, которая там находится, и в ней записаны определенные программы. Ну, алгоритм, если А, то Б, если там возникает красная машина, тогда возникает. То есть, такие алгоритмы поведения. И вот эти алгоритмы поведения передаются от родителей к детям в момент зачатия. Ничего себе. Вот мы с момента зачатия начинаем э, жить и что-то впитывать, но потом приходят детский сад и школа, и вот эти две инстанции, мне кажется, очень сильно ломают все то, что мы божественное впитали и внесли в этот мир. Как вы считаете? Не а, не согласен. Они не ломают, они формируют. Вот опять же, ну, вот расскажу с моей точки зрения, высокой психологии, духовной психологии. Душа, когда приходит в этот мир, она заранее знает, как она проживет в ближайшие ну, лет 80. И существуют некоторые контрольные точки, некоторые правила, ну там условия, да, которые душа сама для себя решает пройти. Вот это как компьютерная игра. Вот когда ты там в StarCraft. В Варкрафте собираешься играть там, за человеков или за орков, ты знаешь, что у тебя, ну, когда ты входишь в эту игру, ты выбираешь, да, ты выбираешь за какого персонажа mm -hmm. ты будешь играть, да, и какие у тебя будут инструменты. И что тебе в течение там, игры нужно наработать некие навыки, там, наработать некое оружие, знания, трем-трем-трем. Вот душа примерно то, так же само приходит и говорит, значит так. Мне нужна такая-то школа, где меня будут бить, не любить, ненавидеть, для того, чтобы мне развить в себе навык сопротивляться. То есть у души есть это знание, она. Конечно, зарай. То есть оно оно это находится. программа типа судьба. Угу. Да. Ну, вот смотри, Но ты знаешь. на уровне, который мы не осознаем головой своей. Оно конечно, не конечно. Оно идет на, ну, существует на таком доосознаваемом уровне, и вот та проблема, с которой. Ну, Ко мне обращается примерно половина моих клиентов, называется «Как мне узнать свое предназначение, смысл жизни?». И я начинаю задавать один простой вопрос. Что вам дается тяжелее всего? То вот есть, эти... скорее всего, там, в этой плоскости да. ответ? Да. Очень интересно. Хорошо, тогда давайте... То есть, сейчас... когда школа приходит, как вот этот э, тяжелый э, фрагмент в нашу жизнь, это для того, чтобы мы стали сильнее и выполнили свое предназначение ну, в какой-то момент. Да, вот трудности, вот смотрите, трудности, они в нашу жизнь приходят не просто так, не для того, чтобы заставить нас страдать. Вот mm -hmm. миру, вселенной, наши страдания ну, нафиг никому не нужны. Mm -hmm. Наша судьба никого в мире не волнует. Она волнует только одну единственную сущность, нашу собственную душу. Ну вообще, если, если я вот так посмотрю на свой школьный путь, у меня в принципе он так и, и шел, как вы говорите, что я там только обучался. Но я обучался не столько физике и математике, сколько тем, тому, о чем говорили вы. Это там стойкости духа, сопротивлению и прочим, прочему. Знания, знания, они нужны нам ну, для того, чтобы существовать в социуме. Но это не главное, не ключевое. Главное, чему обучает школа, ну, как и должны обучать в ВУЗе, это умение развиваться, умение обучаться и умение контактировать с другими людьми. Вон, вот, тут мы подходим уже к более земному такому вопросу, обыденному, и на который постоянно ищут ответы молодые родители, и выйдут него идут дискуссии, со скольких лет, в каком возрасте, или, как мы говорили, в каком состоянии ребенок готов к тому, чтобы идти в первый класс. Ну, все-таки, да, это 6-7 лет. Вот в тот момент, когда ребенок, у ребенка есть два качества. Первое качество – это усидчивость. Усидчивость – готовность воспринимать знания. Угу. Потому что вот родители, у которых, там, допустим, дети уже 8 лет, они, родители могут вспомнить, что был какой-то период, когда ребенку главное было играться, он был очень такой непосредливый, и все время шел в копии двигаться вперед. А потом в какой-то момент… Произошло, Ребенок стал интересоваться книжками, стал хорошо читать, стал интересоваться какими-то знаниями, какой-то информацией. А если этого не происходит? Если он все равно хочет гонять на улице, на велосипеде, там, и, ну, и, впрочем, с ребятами во дворе? Ну, вот, вот если этого не происходит в 6 лет, тогда можно годик подождать до 7. До 7 да. Да. А если этого не происходит уже в 7, хороших 7-8, то ребенка отправлять в спортивную школу. Но мне еще кажется, что вы как интересный психолог должны знать, что тело ребенка сигнализирует о готовности к, да. к школе, то есть там нет выпуклого живота, человек может дотянуться рукой, до упора. Но все это вот такие эти моменты, физиологические моменты, зубы да. как минимум. Ну то есть тело ребенка обязательно сигнализирует о его готовности а. уже к другому этапу. Ну и это тоже есть. Вот я просто как психолог я все-таки вторую часть доскажу, да, это готовность к общению, потому что есть детки, которые которая совсем закрыты, и только мама, и больше никого, а потом перерастает некий период, и они готовы встречаться с другими детьми, общаться, играться и так далее. Но есть же садик до школы. Вот что. В садике-то он учится социализации, учится дисциплине, учится воспринимать какие-то вещи. Не всегда. Э, нет. То есть вы с этим не согласны? То есть в ну, садике он не проходит вот подготовительную путь. Если, вот опять же, смотрите, есть дети, которые легко проходят, да, идут в садик, У -у -у -у -у. а есть детей, дети, которых вообще в садик не загнать. С криками. А если Безусловно. загнать, то они оттуда хотят. Приборить. А вам да. а не кажется, что эта проблема в плоскости э, лежит в воспитании ребенка и родительской какой-то перелюбви к нему? Mm -hmm. то есть, э, Скорее если... недолюбви. Не да? mm -hmm. Скорее, э, ребенок, если ребенок не хочет в школу, не хочет в садик, э, причина в том, что он не умеет коммуницировать, не умеет общаться с другими людьми, ну, детьми. Или это ему не приносит удовольствия, может быть это просто. Он ну, не интроверт? хочет, да. А почему человек интроверт? Потому что считает окружающий мир опасным. Mm -hmm. Интроверт, это, ну вот как определить счастливый человек или несчастливый. Проводился, опять же, исследование психологическое. оказалось, что чем больше человек счастлив, тем больше он экстравертивен. То есть mm -hmm. открыт наружу, встречается. И это во всех возрастах? Да. То есть, да. если ребенок слишком замкнут, значит, он э, боится. Он э, ну, не, Окружающий мир для него страшный и опасный. Следовательно, страха его просто так избавить нельзя, нужно развивать внутреннюю силу и доверие. Что тоже является так или иначе обучением. Вот обучение в его правильном для человека аспекте. Какое оно? Потому что мы много чему учимся, но многие знания, которые мы получаем, они... Нам не помогают. Мы ими никак не пользуемся. Они являются для нас какими-то пустыми. Не откладывается. А, нигде. а знания, может быть, которые, например, мы специально не идем получать, но у нас в жизни так складывается, что мы там, на каких-то своих ошибках, на каких-то ситуациях извлекаем опыт, который нам э, в жизни оказывает там, огромное влияние на нашу жизнь. Вот где то самое правильное обучение? Ну, правильное обучение должно начинаться с постановки цели, постановки задачи. Зачем оно мне надо? Смотри, большинство, если так брать школу, да, школу, вуз, ну процентов 80 этих знаний, они нам не нужны. Мы им в реальной, в обычной бытовой жизни не я пользуемся. Я об этом думал, когда задавал вопрос. Да. Вот. Просто... Если брать уже тему взрослого образования, ну, вот обучения меня как взрослого uh -huh. человека, то я сейчас понял, что я живу в эпоху гору Водолея, да, в информационную эпоху, и сейчас информации не то что много, можно даже сказать, слишком много. Захлебнуться можно. Вот. И реально, ну, я, наверное, думаю, что у каждого человека, у которого есть компьютер, да, стационарный, то там наверняка есть папочка с книжками ну, скачанными прочитать потом, да, или заклад, кучка закладок, да, пересмотреть, сохранить. Да, да, да, да, потом. Просто сейчас слишком много информации, и реально сейчас нужно выбирать, прежде чем входить в какой-то процесс, задать себе вопрос, а надо ли оно мне, и вот, ну, буду ли я это использовать сейчас. Угу. Угу. Потому что мы часто неосознанно, например, мы начинаем листать ленту Фейсбука который дает нам гигантский поток информации но если мы посмотрим сколько из этой информации какая доля этой информации является шлаком то есть мы просто потребляем и забываем это на следующий день или через несколько часов и больше никогда это не вспомним но мы потратили время и свой ресурс на обработку этой информации. Почему ну, смотри... ты не думаешь, что это может быть просто расширение кругозора? Вот Часто информ... что-то новое, абсолютно, да. которым ты не будешь а пользоваться, но вдруг оно тебе где-то выстрелит, приблизительно. Вообще, <связываем> как люди становятся полиглотами? Ну Таким вот я образом... с... согласен, что часть информации идет для просто повышения образованности. Ну вот смотри, yeah. э... хорошее правило. Часть треть информации для именно образования, развития такого, знаешь, целеустремленного. Часть информация просто для расширения кругозора, угу. просто что-то новое. А треть информации, ну треть, треть и треть, треть, треть, она должна быть для фан, для развлечений, для отдыха, для информационного угу. отдыха. Угу. Вот так. у меня такой является, я если листаю AliExpress или какие-то магазины, вот смотрю, что есть, какие штуки появятся. Вот у меня фановая вот эта информация. А у меня, она, когда меня, я хожу по магазинам. просто хожу по а -а -а. магазину, что смотрю и все. Ну, и расслабляется Да. Не да. да. напрягается, а лучше. Вот, просто сейчас, если вот там 50 лет назад люди концентрировались перед физическим напряжением, ну, тяжелый физический труд, то сейчас люди занимаются умственным трудом. И эту мышцу тоже нужно уметь расслаблять. И это как раз у каждого вот такой свой способ. да, да? Кто-то ходит по магазинам, кто-то играет в игры компьютерные, кто-то читает просто художественную литературу, которая угу. не туда и не сюда, да. а просто в сердце попадает да. вот таким образом. Да. Угу. да, это важно. Слушайте, главное себя не упрекать, наверное, да в том, что вот, черт побери, я сижу какой-то фигней занимаюсь, бесполезной, да, а угу. хотя на самом деле она ведь несет свою функцию, вот эту самую расслабляющую. Расслаблять, да. да, да. да, да. да. Ну, ну, тело же хочет этого. Скажите, пожалуйста, вот относительно гаджетов, мы живем в информационных технологий, все такое прочее, но почему-то родители очень сильно ограничивают детей от гаджетов и говорят, нет, только не там, только не здесь, вот читая книги бумажные, хотя мы все понимаем, что мы идем прямиком в будущее, и там бумаги будет все меньше и меньше будет в электронном виде, все. Почему вот так происходит, правильно ли это? Правильно. Для взрослого человека должно, должна быть пропорция, ну, баланс между умственной активностью и физической активностью. Проводился, вот я недавно читал исследование, что современный человек ну, сравнили силу современного выпускника школы, просто физическую силу, угу. и выпускника школы 50 лет назад. Так вот, оказалось, что современный человек слабее в два раза. Просто физически это, это слабее. Это что мы не работаем физически? То есть, наверное, в то время не надо мне носить воду, э, в сельской местности работать с детства, на, в огороде... Заниматься. Не обязательно, того, просто я да. вспоминаю свое детство, как мы бегали по гаражам, как мы подтягивались, uh -huh. как у нас были э, вот, дворовые соревнования среди мальчиков, кто больше сделает подъем-переворот? А девочек, кто дольше прыгает на резиночке? На резиночке. Марафон в 6 часов, вы понимаете? Прыгание. Вот. У -у -у -у -у -у. Сейчас этого нет. Сейчас современные дети, увы, больше включают голову, чем тело. Ага. Но это не Идёт продиктовано и... вот этой новой информационной да, этой? Да. Оно связано, но тело от этого страдает. Выносливость. То есть, дисбаланс происходит? Да. да в пользу... Информационных. ...головы? Да. А такой... тело? тело страдает. Да, больше. слушайте, а вот... Тогда Поэтому ребенка углазни... нужно заставлять буквально... Ну вот как заставлять? Можно увлечь, правильнее всего не заставить, да, ты <гум> дол должен, да, а <гум> увлечь его каким-то видом спорта. <гум> Это должно быть хобби. <гум> <гум> Смотивировать его. <гум> Мотивировать. Я сейчас был на, на фестивале, мне было интересно очень посмотреть на виды боевых искусств, которые представлены вообще сейчас в Одессе. И вот в парке Шевченко был фестиваль, а, назывался «Выходные». Не, не, не. Go, «Go to Made in Ukraine», там выставлялись а, украинские дизайнеры и производители, и в рамках этого фестиваля были также показательные выступления а, детей, боевых искусств. И мне очень понравилось, у нас огромные а, классные тренеры и классные группы именно детские. А, там, тэквондо, самбо, тайбокс. Айкидо, и я думаю, что сейчас ребенка как раз вот этим заинтересовать очень здорово. А ребятки классные, они уже много умеют. Сейчас этого реально много, да? Это, этого становится больше. К сожалению, мало еще по сравнению с Европой, по сравнению mm -hmm. с цивилизованным миром, более цивилизованным. Мало их детских центров, где ребенок может научиться что-то вот из этих гаджетов делать роботов. О, да, их ну, совсем да. мало, но они есть. Но они есть. Да. И, в принципе, вот заставлять ребенка, вот, давайте так, если все-таки тема обучения, да, развития, угу. заставлять ребенка что-либо делать, развиваться, это ну, вообще бессмысленно. От этого пользы не будет ни вам, ни ребенку. А как? Мотивировать, мотивировать, мотивировать. Ну, опять же, своим примером. И э, ну, можно мотивировать, показывая, показывая, что он может получить для себя какую-то пользу, какую-то выгоду, какой-то интерес развлечь. Ну, для начала это фан, это развлечение. Ну, а потом, допустим, там, когда уже подросток, что вот ребята, которые делают, ну, которые умные, которые делают роботов, которые могут сами там на этих роботах ходить, они привлекают других детей, в частности, девушек. Там для парней она да, привлекает. Например, детей. как, как да. мотивация. Как мотивация, то есть как-то любым способом да. мотивировать. Но ну, как мотивировать вашего ребенка, это уже вашего ребенка. Но пока он не будет внутреннего мотива и внутреннего желания этим заниматься, все бессмысленно. насилие это... Да. Но а, оно и пользу не будет приносить. Ну, да. вот, даже если он бессмысленно будет заниматься ну, на этой тренировке, пользу не будет У нас никакой. время беседы уже подходит к завершению. Мне бы, знаете, еще хотелось какой вопрос... Осветить это все-таки теория и практика. Вот в какой степени нам важна теория при обучении чему-либо и в какой степени практика? А, ну, в начале, да? Да, 4, стадии, 4 стадии обучения. Первая стадия, наверное, 5, наверное, нулевая, нулевая стадия. Цель. Я даже не знаю, что я этого не знаю. Угу. А потом первая стадия, о, а я, оказывается, знаю, что я этого не знаю. Да? То есть а -а -а. осознанная некомпетентность. Есть я понимаю, что я не умею... Допустим, ну, я умею водить автомобиль, да, не умею летать на самолете. Вот не умею, все. Потом, следующий, второй шаг. Я начинаю учиться. И это самый большой шаг. Осознанная компетентность. Я учусь летать на самолете. Угу. То есть процесс развития навыка. И вот здесь вот очень важная постепенность, пошаговость, знание внедрение, да, опыт. Да, что такое опыт? Это знания, умноженные на действия. А, то есть мы сначала повторение. получаем знания, а потом начинаем их применять и это Через действие, да. А вот. не бывает такого, что сразу, сразу вот почему-то получилась практика, а потом уже мозгами дошел, что, что это было Ну, для начала тебе нужен был, нужен был интерес, да, желание, чтобы что-то получилось. Да. Это правда. Значит, Вляпаться Вначале некие знания, знания хотя бы на уровне интереса, потом опыт, пусть даже негативный, пусть вляпалось, а потом идет понимание, что же, собственно говоря, произошло. Потом идет следующий шаг, называется неосознанная компетентность. То есть, как автопилот, как езда на автомобиле у опытного водителя, ты просто не задумываешься о том, как нажимать на педали, как переключать коробку передач, автоматически. И потом, следующий этап, ты знаешь, как научить этому других. Вот это, конечно, Ты уже становишься учителем, который готов передать знать. Да, но для начала необходим некий интерес, готовность в этом вариться. Потому что процесс долгий получается mm -hmm. да, и э, достаточно интересный. Учиться нужно всю жизнь. Сейчас э, все говорят о том, что мы должны переучиваться и получать новые профессии каждые три года. Да, мы говорили да, об этом. Да. Ускоряется там жизнь, ускоряется… Да, Отмирают профессии, меняется рынок. Вот, кстати, да, меня... хочу рассказать так, напоследок, на завершение. Э, Возьмем старшеклассников и, ну, раз уж тема, школы 1 mm -hmm. сентября, и с каким вопросом чаще всего, каким вопросом задается себе старшеклассники и родители старшеклассника, куда пойти учиться, да, как это дальше это. самореализовываться. Где больше платят денег? Давайте так, там э, родители думают о том, ну, какая профессия будет реально успешна ну, в, в плане денег, да. а ребенок, может быть, этого совсем не осознает, не хочет, и он хочет быть музыкантом, вот. И, и вот все-таки мой совет уже как, как психолога, как от корректора, как от судьболога, да, человек, который помогает людям уже в возрасте исправлять свою судьбу, делать жизнь, делать жизнь счастливее. И вот у меня такой совет. Спрашивайте у ребенка, чем ему нравится заниматься, Почему у него ну, хыст, вот лежит душа. Угу. И вот в этом направлении курсы, обучение, пусть хобби. Ну вот знаете, есть такая хорошая пословица – если ваше, ваше хобби приносит вам деньги, то вы ни, ни дня в жизни не будете работать. Это правда, классно, это, когда да. хобби самореализация приносит вам деньги. Вот спрашивайте у своего ребенка, вы знаете, ну вот я вспоминаю свое детство, когда я там поступал в институт, многие родители пытались своих детей направить в экономические вузы. Ну и там повыходили экономисты. Юридически Ю тоже Юридически, да. Это... Сейчас переизбыток специалистов этих профессий. Да. И, и мало того, что родители заставляли детей, детям было неинтересно, и они в середине учебы бросали это все, посылали всех нафиг, угу. потом переучивались. Так может быть стоит заранее дать ребенку возможность найти себя и самореализовываться, и начать зарабатывать деньги, самореализовываться еще в институте, угу. будучи профессионалом. Не бояться вот какого-то будущего и как какого-то безденежья. просто Есть родители, которые говорят, мой сын должен быть военным моряком. Потому, Потому что, что все у нас были военные, военные моряки, <свят> да, вот это да. все. Да. А он хочет, может быть, я, я не знаю… Поэтом, там, со да. со Или певцом. Да, или, да. Ну, он вот, хочет вот всегда, всегда. Вот деньги есть, всегда есть возможность заработать деньги. Всегда есть возможность Мне самореализоваться, так... просто, просто позволять. Абсолютно. Спасибо большое. Мы говорили сегодня об образовании и обучении в глобальном таком глубоком смысле этого слова. У нас в гостях, как обычно, уже еженедельно Леонид Арланд, телесно-энергетический психолог. Спасибо, Леня. Будем ждать Пожалуйста. на следующей неделе, поговорим еще о чем-нибудь важном и интересном. Спасибо.